что такое. О, вот так хорошо. Илья Шамшин, Иван Колосов у нас, к сожалению... О, вот так нормально, нормально. Ну что, готов, дружок? Что-то как-то... Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ДВ Илья Шамшин и мы с вами начинаем. Друзья, хочу сразу вас попросить поставить колокольчик, поставить лайк и подписаться. Напоминаю, что у нас предверие Нового года и мы а, непосредственно перед Новым годом будем разыгрывать просто мега безумные подарки именно для вас и у нас будет три счастливчика. Друзья, мы а, разыграем все это в прямом эфире и Следите за нашими новостями. Друзья, ну сегодня у нас э, будет э, небольшой такой, скажем, коротенький ролик. И мы с вами обсудим, собственно, топ-5 страхов при покупке объекта недвижимости в городе Сочи. Да и не в Сочи. Да, вообще, в принципе, э, популярные страхи. Друзья, самый первый страх, да, самый, так скажем, банальный и бессмысленный, это то, что не одобрит ипотеку. Да, да, да, мы с вами насчет ипотеки разговаривали уже неоднократно, да, то есть мы уже, как говорится, уже мозоли на языках, да, об этом говорим просто практически в каждом выпуске, друзья. Но действительно есть люди, которые сидят и боятся то, что не откроют ипотеку. Там страхов просто, ну тьма тьмущая, есть там э, кредитная нагрузка э, текущая. Э, отсутствует... Что отсутствует? официальный доход отсутствует, да, то есть и вот это все потихонечку нагнетает, нагнетает, они сидят, думают, там, репа и придумывают себе то, чего, в принципе, не может быть. Как это исправить, друзья мои? Это исправить очень просто и легко. Достаточно позвонить, да, сказать чего хочешь, да, и мы сразу же пода подаемся в банк на ипотеку. Друзья, не забывайте, что у нас достаточно... Большое количество банков, с которыми мы работаем, да, и которые нам дают а, нормальное одобрение. То есть, и еще, кстати, один страх, а, о котором хочется поговорить. Мне не одобрил СБЕР или ВТБ. И, скорее всего, не одобрит другой банк. Но до такого не было. А, смотрите, однозначно нужно подавать Заявку в банк а, нашему брокеру да, или юристу, но не вам, потому что у вас в этом опыта нет да, и вы с этим столкнулись впервые, в первый раз, да, но ну, кто-то может быть во второй там, или третий, но точно до там, трех, там, до пяти раз. Поэтому однозначно нужно всю эту работу переложить на брокера, да, потому что он занимается этим ежедневно. Он любит свою работу и он понимает, что он делает. И, кстати, он в хорошем контакте еще с банками. Друзья, то есть, если вы действительно думаете, что вам не одобрит ипотеку, давайте просто вот ради, ради интереса закинем документы, да, то есть, с помощью нашего брокера, просто закинем документы в банк, посмотрим вообще, какие дела. И 99% то, что нам с вами все одобрит. Ладно, перейдем ко второму вопросу. Это обременение недвижимости. Друзья, такое слово ужасное, такое страшное обременение недвижимости. Что это вообще такое? А, самое популярное, особенно в Сочи, это обременение банка. То есть, когда вы хотите купить квартиру, да, но она находится в обременении другого банка. Что это значит? Это значит то, что предыдущий собственник просто купил себе а, квартиру или апартамент или дом, неважно, что он купил и а, Объект находится в обременении у банка. Страшного в этом вообще ничего нет. То есть, это, это обычная такая, знаете, э, бытовая история. да. То есть, мы с вами ранее обсуждали то, что квартиры, которые находятся в обременении у других банков, они также э, продаются, также покупаются. Все, все то же самое, единственный срок э, сделки на полторы, может быть, там, ну, максимум две недели больше. То есть... Э, когда вы видите обременение В этом страшном вообще ничего нет Друзья, я напоминаю, что у нас Росреестр не пропускает Объекты, которые находятся В обременении, то есть нам нужно сначала снять Вообще, как, собственно, происходит Снятие обременения То есть, давайте вот мы возьмем Обычную квартиру Вот Рыночная стоимость, у нее там 10 миллионов рублей И мы хотим купить ее За 10 миллионов рублей Но там, допустим Ну, допустим, 8 миллионов Остатка. Ну, допустим, да. Собственно, как это происходит? Мы с вами одабриваем ипотеку. Ипотеку, какую ипотеку? Можно Совкомбанк, да, он перекрывает другие банки. Можно Альфа-банк. Ну, либо ипотеку в том же банке, в котором находится этот объект. Мы с вами подготавливаемся к сделке. У нас с вами... 20% первого взнос это 2 миллиона, то есть мы 2 миллиона с вами а, кладем на СБР. И остаток 8 миллионов ипотеки перекидывается на предыдущую ипотеку и закрывается предыдущий долг и а, квартира уходит на регистрацию в Росреестр. И после регистрации уже накладывается обременение на вашу а, квартиру уже вашего банка. То есть, эта сделка происходит, ну, обычно, простым способом. Не надо да, бояться и придумать себе всякую херню. А, дальше. Дальше. А, популярный страх. Не могу платить ипотеку. Блин. Но ну, если не можешь, зачем ты ее брал? Ну, как бы логичный вопрос. Друзья, а, понимаю, что а, бывают разные, разные жизненные ситуации. И всегда есть решение данной задачи но смотрите вот самое первое самое первое когда вы берете ипотеку да нужно адекватно вообще понимать да то есть зачем вы ее берете для каких целей и на какой срок да и собственно что по возможностям однозначно когда мы с вами э, берем ипотеку, я ну, не всегда, но в большей степени рекомендую брать объект, который уже работает. Да? То есть, который уже, уже э, в работе, который дает деньги, там, пусть небольшие, но тем не менее он дает. Э, но не всегда это нам надо. Соответственно, друзья, когда... Вы понимаете, что, может быть, что-то там произошло в жизни, ну, всякое бывает, да, может быть, там доход упал, там, еще что-то, а, об этом лучше сразу же сказать вашему риэлтору, да, а, сказать, какая текущая ситуация, да, и, собственно, почему не можешь платить. Ну, бывает всяк, там, может быть, работу потеряли, может быть, там, бизнес как-то встал, да, все, что угодно бывает, вот, действительно, бывает все, что угодно, поэтому, а, лучше сразу сказать об этом риэлтору И а, он реализует ваш объект по рыночной стоимости а, В течение где-то ну, месяца полтора Ну до двух а, месяцев это прям максимум И напоминаю, что у нас а, объекты, которые находятся в обременении, Легко продаются То есть, понимаете а, Если... А, нет возможности платить, но ну, не, не, не, не надо как бы из этого какую-то трагедию делать. В этом страшном ничего нет. Мы просто реализовываем объекты и все. И вы разницу стоимости забираете. И еще и как бы но, а, с плюсом выходите. Ну почему бы нет? Мы об, об этом уже а, неоднократно говорили. А, друзья, следующий, следующий вопрос у нас, а, следующий страх. Это а, как правильно сказать то я привязан к объекту пока не выплачу ипотеку друзья ну, чуть раньше об этом говорил нам не обязательно держать объект на весь ипотечный срок это не обязательно делать если мы его взяли в ипотеку мы его поддержали какое то время сколько сколько нам нужно то есть мы закрыли свои цели и текущие задачи все мы можем его продавать нам не обязательно все выплачивать. Бывает часто такое, что за счет наличных средств будущего собственника выплачивается ваша ипотека, и все, и потом переходит объект, объект к нему. Да, это подготавливается договор там, в трехсторонней форме, но это юридически все оформляется, об этом страшного ничего нет. Однозначно, когда объект у вас висит на ипотеке, в этом вообще ничего страшного. То есть у вас руки развязаны. А, это, знаете, я вообще не знаю, откуда а, пришло такое мнение, то, что, блин, если а, объект там в ипотеке, все, там вот 30 лет платежка и 30 лет он с тобой. Да ни хрена, не так это работает. Друзья, мы ипотеку взяли, мы попользовались, да, в своих целях и задач. А, и все, и отдали его обратно, там... А, Следующему собственнику, да, то есть и а, продолжаем зарабатывать. Друзья, и завершающий вопрос, именно завершающий, даже не вопрос, а страх. А, площадь, площадь квартиры или апартамента. А, хочется сразу сказать, у нас площади в Сочи гораздо меньше, то есть у нас а, средняя площадь, да, это 30... 45 квадратных метров. То есть для Сочи это нормально. У нас очень много э, квартир, квартирного фонда с маленькими э, площадями. Допустим, да, тот же Сочи парк, там, кислород 18-20 метров. Друзья, у нас э, по Сочи считается максимально популярная э, площади. У нас отели, да, то есть то, ну, тот же отель Мане, Волна. Фригад, они изначально были э, 20 метровые, то есть э, средняя площадь у нас 20 э, квадратных метров для отелей. И когда люди звонят, говорят, слушай, мне нужно там квартиру, там так и так, э, и ты под, подбираешь в рамках его бюджета, и он говорит, слушай, друг, да у меня, блин, санузел больше, чем э, квартира, которую ты мне предлагаешь. Блин, да я с этим согласен, я прекрасно понимаю, что у нас э, в России... А, ну, нормально жить а, В больших площадях как бы, но ну, Это норма жизни Друзья, Но ну, когда вы а, приходите в Сочи да, И хотите здесь купить Во-первых, здесь цена за квадрат Она значительно выше, чем а, во всей России И здесь а, Давно уже пошла тенденция небольших площадей И в Сочи Площадь где-то там 55, ну вот от 60, от 70 метров считается уже не особо ликвидным, не особо ликвидной площадью, потому что это, не самая популярная позиция у нас. В большинстве случаев люди берут, они берут на сдачу в аренду там, на перепродажу, и у нас действительно огромное количество квартир именно с небольшими площадями. Так что, друзья, не стоит бояться маленьких площадей, как это нормально, это, блин. Это норма рынка сочинского. И напоминаю, что э, у нас все-таки в Сочи очень много занятий. У нас люди, когда вот уже переехали, да, то есть живут э, нормальной сочинской жизнью. Друзья, здесь очень много развлечений, здесь действительно очень много развлечений и в сезон, и в не сезон. Вот сейчас, смотрите, вот сейчас у нас середина декабря. Блин, середина декабря, мы вчера ездили на электром... электробайках, катались по Олимпийскому парку. Блин, нам на улице реально тепло, ну прям реально тепло, то есть ты выходишь, блин, сколько у нас было? 17 градусов, друзья мои, 17 градусов тепла в середине декабря. И достаточно... Какой-то футболки, там сверху какой-то леденькой курточки, этого более чем достаточно. У нас очень много развлечений в городе Сочи, поэтому в квартирах сидеть не обязательно. Друзья, сегодня получился небольшой ролик, да, мы обсудили 5 популярных страхов при покупке объекта недвижимости. С вами был Илья Шамшин, до встречи в новых выпусках, пока!